Участие. Уважаемые гости, приглашенные, дорогие коллеги, несмотря на то, что мы сидим по разным углам и люди эмоционально воспринимают этого человека, всем нам очень приятно слышать его песни. Я представлюсь, я Новиков Алексей Иванович, президент Авиасоюза, Остаса гражданской авиации и президент, председатель правления Международного авиационно-космического фонда. Одно, одни, одно из главных наших задач в рамках Авиасоюза провед... это наша малая региональная авиация. В прошлом году с этой целью мы провели два авиасалона в Ярославе и в Савтыккаре. Так вот, на аэродроме в Савтыккаре мы впервые познакомились. Лично я впервые познакомился с Владимир Юрьевичем с Захаровым. Когда сказали, должен прийти Захаров, я думаю, тут Захаров, вот тот, который этот новый ну, певец, оказался наш коллега, который воспевает авиацию. И впервые я услышал песню "Не бывает, не бывает некрасивых самолетов", потому что дальше слышал, лучше его не споешь. Спасибо тебе, Вадим, за эту песню. У Коля Анисимова есть песня «Я летчик». Да, я, честно говоря, я влюблен в этих двух людей. Коля Анисимова, Вадим Захаров. Не буду утомлять вас. В рамках Международного Северного Космического Фонда учреждена высшая международная награда Орден Гагарина. Она была учреждена 50-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина который состоялся в 2011 году. Мы в Совете Федерации на многих площадках проводили прием ветеранов-космонавтов. И впервые 5 апреля 2011 года мы наградили этим орденом наших ветеранов-космонавтов. Орден номер один была награждена Валентина Ивановна Гагарина, которая дала благословение на учреждение этого ордена. Орденом номер два Наталья Сергеевна Королевой. Дальше идут Терешкова, Леонов и так далее. Награжден даже король Испании, в то время был принц, наследный принц Филиппа, за организацию дня 50-летия полета Гагарина в Испании. Мы этим орденом наградили вот уже сегодня второго человека, который воспевает авиация. Буквально недавно, не очень давно наградили Николая они в связи с 50-летием. А сегодня решение правления, я подписал это решение, награжден этой наградой Захаров Вадим Юрьевич. Дорогие друзья, в этот орден мы вложили свои туши, долго-долго разрабатывали. Он выполнен мастерами Сатауста. Орден имеет ограниченное количество, не тиражируется. Всего выпущено 100 орденов. Уже, так сказать, эта процедура заканчивается, шестой год идет. Вадим. Дорогой Вадим, мы тебя поздравляем от всей души. Все, кто награжден этим орденом, становятся почетными участниками Международного акционного космического фонда. И сегодня ты им тоже стал. Поздравляем еще раз. Это распоряжение награждения. И второе свидетельство, то, что он стал почетным участником Международного акционно-космического фонда. Чуть -чуть, вот, вот. Нет, не упадет, он крепко там. Братик. Успехов тебе, Вадим! Успехов! Спасибо, дорогие друзья! Дорогие друзья, мне надо отметить, что этот год, 2017 год, это год 60-летия начала космической эры. Советский Союз был первым, есть и всегда будет. Отекайте, почему вы нет, я боюсь, пока. Да -да.